немножко пройти по заданной сегодня теме, но ну, я не знаю, стоит ли делать какое-то вступление, нет, наверное, нет. Почему? Никак? Почему? -то, Черт, не, ну тогда послушайте немножко, там буквально несколько фраз. Скажем так, тема была задана. Люди тоже люди, да? Вот смотрите, нейрокибернотология предполагает, что наш мозг имеет так называемый зеркальный нейрон, посредством которых мы сканируем окружающих нас людей, пытаясь составить они какое-то представление. Получаемая таким образом информация ну, грешит искажением предвзятости. Почему? Потому что мы пропускаем ее через призму собственного жизненного опыта. А пока этот опыт накапливается, пресловутый, мы сами осознанно или не очень успеваем побыть в этой жизни разными людьми. Так вот, люди, которые пишут стихи, пытаются в словесной форме запечатлеть вот эти разнообразные проявления человеческого бытия. Я не исключение. Ну, несколько стихорений. Порыв. Дух бродяжи, явись предо мной. Мою бледную явься круши. А кати ледяной волной с закоулки понурой души. Вот опять обстоятельства край. Но вчера и на завтра взгляну, В прошлом сказка, в будущем рай. Значит, я у сегодня в плену. Вновь чадит самолет и рогас, Горизонт помогая разжать. Может, в этот получится раз От себя самого убежать. Пихотворение написано в разное время, и не сегодня и не вчера даже, да, так что вот, может быть, некоторые дня ну, вот мы и... Ну да, тематика я имею в виду, вообще. Пусть... Есть... Иногда спрашивают, когда написано стихотворение. Я я никогда такого что-то не видел, как бы в жизни разные ситуации случаются. Грань. Город наличием деньжат, дерзок, пылок, но чужой рукой вжат. Ствол затылок. Мысли путает туман красно-бурый. В сантиметрах от ума пуля дура. Щедрый дар и цена. стал вдруг скудным. Поднялась на вдох цена за секунды. Неизвестность за спиной, страхи будет. Будет жизнь теперь иной, если будет. В этом классе пронизано все лепестками вишневого рая, стихотворным изыском басе, блеском стали в руках самурая. Плотной горкой спадет кимоно, после практики, ставшее во углу. Фудзи, ты почитаем, но даже выше тебя чувствуют долго. Далеке от родных берегов, предзакатный ли час на рассвете, защищенных броней врагов. Уничтожит божественный ветер. Мудрость любит не тех, кто умней, И душа раствориться б хотела В симметрии сада камней До последнего атома тела. В день грядущий сумеешь и ты Вал смертельной угрозы встречая, С наслаждением, без суеты Выпить чашку зеленого чая. Трезвости. Теперь так надо полагать Не до хорошего На топе у нас Планая гать разбита крошево. По всем законам ремесла Была положено, Телег перенесла И вся исхожена Надежно мнился этот путь На совесть сделанным И в мыслях не было нырнуть К болотным демонам Однако выпал случай Злой для прегрешения не защитил бревен свой от искушения. В трясине столик угловой, Где буры рыжий, Ох, накрывает с головой коньячной жижею, Округа а в липущей грязи Всем телом месяца. А твердить втвердить, доползи, Не хватит месяца. Но не отвергней, небосвод, и ты, судьба, прости, За то, что дважды в затклость вот вошел по сладости. Дыхая винные поры, готов заранее. В забытый праведный порын Вложить старания. в <клес> ну, такие... Да. Масло. <клес> есть у меня вот стихотворение, ну как бы я стараюсь придерживаться, да, какой-то соразмерности с проб, вот ритмики, да, но есть вот одно у меня исключение. Стихотворение называется «Ламповый радиоприемник». <клес> Нагревшись, Хреблю помехами, но еще сносим вполне. Куда-то пропали книги, уличный шум, оголтелые британцы. На доступной моему диапазону волне ловлю самую притягательную из радиостанции. Падаю в нее, пока она вещает во мне. Уютным светом шкалы дополняю интимный вечер. И уже не понять, изнутри или извне забредают образы на это стихийное вечер. Страфой лаконичной плачу налог, Послушание ради, и для того, чтобы в ритм оправленный монолог Донес вибрации запитанной ламповой трубой. Лиричности наплакал код, Не сбивает с ног метафора рау. Но я не выпрашиваю поблажек и льгот, На свободу творчества реализую право. Силы еще есть, слышите? Коловорот. Восход восторгом закремен, Печалью полнится закат. Прорежен перечень имен жизней, Взятых на прокат. Тела земле, а души над, Навеку умолкли голоса. Среди былых координат, Домов снесенных, адреса. Под солнцем город постарел, но доведенный до ума на захламленном пустыре Явил ритные дома. Для пользы дела и вреда, играя силой на ритой потомков юная орда себя считает золотой. Ну что, наверное, что-то еще одно их услышать. Ну давайте такое обобщающее тоже вроде бы как бы про людей. Как бы... Скажем так вот, мы, к сожалению, для познания окружающего мира имеем один единственный инструмент, это мы сами, да? Хотим мы того или нет. Но познаем мы этот мир через себя. Ну и, соответственно, приходится иногда якоть там, от первого лица говорить. Ну смотрите, стихотворение называется воплощение. Не сутяжа, но родил. В свете дней и в полной темени За пространственный надел На бескрайнее поле времени. Чья на мельницу вода Дело так считал десятая. Вновь кричали чувства «да», Топотали в мир бесятами. Ставил страсть познав сполна Нар линолик, с издержкой Только полная луна Выпадала снова решками. Бороздил неровный след шир за рамой оконной. Детский снимок давних лет Незаметно стал иконой. Горним жителям видней, Кто достоин воплощения, Но частенько в свете дни Уповал на их прощение.